С 29 по 31 августа проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом при содействии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Кадры сегодня в России готовят немногие вузы, а вот Казанский федеральный университет готовит. И мы очень этим гордимся и считаем, что такое мероприятие, оно тоже в своем роде для нас является определенным инвестиционным продвижением для Татарстана и, конечно, для Российской Федерации. Саммит собрал 334 участника из 20 стран мира, из них 147 иностранцев. Среди участников 81 руководитель вузов и 32 руководителя компаний. Такие мероприятия значимы не только для университета, но и для республики. Любое мероприятие, нас нацелено на то, чтобы и республика и столица Казань была более узнаваема. Но от любого мероприятия всегда синергетический эффект. Не только для республики, но и для самого высшего заведения, для, конкретно для университета, для всех университетов и институтов, которые расположены в республике. За время саммита эксперты поучаствовали в панельных дискуссиях на тему влияния высшего образования на региональное развитие, глобального влияния научных исследований, инициатив академического превосходства, будущего медицинского образования, исследований в регионе шелкового пути и взаимодействия университетов с производственными предприятиями. Uh, so it's a great opportunity for it to raise its profile on the global stage. We know it's got great strengths. Uh, it's one of the leading universities in Eurasia, one of the stronger universities in Russia. Um, and I think actually events like this, we can build on the uh, strengths to raise more awareness, raise its reputation and raise its global profile. Агентство Times Higher Education занимается созданием рейтингов университетов. На саммите впервые были озвучены результаты рейтинга ведущих университетов стран Евразийского региона. В него вошли вузы стран бывшего Советского Союза, Ирана, Турции, Афганистана и Монголии. Казанский федеральный университет занял десятую позицию. Индикаторы данного рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга Times Higher Education должны соизмерять все наши действия с тем, что происходит в мире, а не только смотреть то, что находится в ближайшем окружении. Совершенно очевидно, что на территории Привозского округа мы занимаем лидирующие позиции, но вот надо скорректировать эти позиции с мировыми позициями. В то же время мы должны решать и проблемы региона, на территории которого мы находимся и решать проблемы собственной страны. Саммит позволит Казанскому федеральному университету открыть для себя новые пути сотрудничества. Артем Тупичком, Владимир Нелюбин, Леонардо Влетяров, Универньюз.